на ваш взгляд, все-таки идет ли этот переход к тоталитаризму, или какие-то крупицы э, <диводит> демократии еще остаются? Я должен сказать, что нет противоречия в том, что вы говорите. Что действительно идет переход к тоталитаризму, бесспорно. Более того, к фашизму, и я об этом публично говорил и продолжаю говорить.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 я готов бороться больше, чем статалистар. В том смысле, я все равно боюсь статалистар, режимом. А вот это вот самая главная проблема, которая есть в стране и может быть в том числе и на вашем форуме. А возможности много больше, чем вот мы иногда говорим. Ну, например, говорят, что выборы закончены, еще никаких выборов нет. Это неправда. А в Москве выборы хорошо очень контролируются, как известно, наблюдателями. Вброс там не больше 10-15%, поэтому реально в Москве можно провести депутаты Государственной Думы, там, ну, не знаю, ну, там человек 5, может быть, депутат, людей либеральных взглядов. Но здесь направиться в другое. Договориться значит, о том, чтобы не толкаться на одном округе, и здесь уже другая проблема, которую у нас все равно нет времени здесь обсуждать, взаимное там демократических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 Вот недавно я, это как бы я говорил на одной из лекций, посвященной значит, столетию со дня рождения Сахарова, я сказал, что надо идти пути Сахарова, просто надо идти по его пути. И, ну, как известно, эта фраза не только ему, но и диссидентам советского периода. Делай, что должно, от того, как получится, как говорится. Вот это сейчас главный лозунг в России, и об этом надо говорить. И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 На, значит, голосование. мы не говорим, за кого надо голосовать, а, но против кого они, по-моему, уже кожа чувствуют, что вот при этом политическом режиме а, власти решить те проблемы, очень острые проблемы, которые стоят, ну, типичный пример, это вот ШИИС, как говорится, и это редкий пример, когда гражданское общество отстояло своей позиции, а, и я должен сказать, что это должен, об этом надо говорить, может, на нашем форуме, что есть примеры, когда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 Если человек встречался, допустим, с иностранным каким-то корреспондентом и в своей встрече дал интервью, которое нанесло значит, урон безопасности государства. И сами понимаете, как это может трактовать. Такой закон из с 2012-2013 -го годов. Но, как видите, он пытались его применять, и значит, удалось отбить тех людей, которые сажали по этому закону. Поэтому, все не, первое, не безнадежно. вот я хочу закончить свой краткий,